Добрый день, друзья! Приветствую вас на очередном видео серии истории ботинок. Но сегодня речь скорее не про ботинки и не про самых выбора, а про то, что я с ними делал, потому что мне кажется, что такого еще никто не делал. Ну что ж, так вот, такой ботинок, история его вполне достаточно себе, ну такая традиционная. Как я уже всегда говорил, есть сложности с выбором подгонок и ботинок для двух категорий людей. Это людей для с узкой колодкой и широкой. Ну, широкой, потому что надо сильно раздувать раздвигать и растягивать. И таких людей, как правило, больше. Но есть еще люди с узкой ногой, под которые просто не делают ботинки. То есть, да, под узкую ногу делаются спортивные ботинки, но не всем далеко нужны узкие ботинки. Спортивные именно ботинки с их жесткостью. Вот и не всегда это является оптимальным выбором. И вот в данном случае именно такой, такая история: когда нога достаточно узкая, подъем высокий. Вот, потому что я уже говорил, что эти вещи часто связаны, и физиологии человека это тоже связанные вещи. Вот, и нужно было сделать какой-то ботинок, который хорошо фиксировал ногу, но при этом не был слишком жесткий, потому что катание планируется даже, в общем-то, где-то в нетрас с большим объемом ходьбы. Вот, поэтому переключатель ходьба катания в данном случае, был не лишний. Но и также есть проблема еще, к тому же, с подъемом и с голенью, поэтому чрезмерная э, жесткость ботинка была абсолютно неуместна. А в качестве... Значит, базовый, базовый ботинок был выбран от ультрак потому что у этого а, бота хорошие возможности по формовке, и сам по себе ботинок очень хороший, качественный, у него хороший пластик, и удачная очень схема всего, в общем, все, что у него есть, оно все удачно. Единственный минус у этой слабенькой, достаточно молод, ну, такой низкой модели, то, что а, шарнир с внутренней стороны неразъемный и, как бы, голенище несъемный. но это сложнее, в принципе, мне работу при подгонке, так, себе ботинку, собственно, хуже не делать. В общем, моя задача была на этот раз убрать объем, убрать, то есть делать ботинок уже. То есть, а как известно, как мы все знаем, существует такое мнение, и я в принципе сам долгое время его как бы популяризировал, то, что добавить ботинку объем можно, убрать его нельзя, но вот Стала жизнь так, что все-таки надо делать и убирать. И вообще, в принципе, я так достаточно давно тоже задумался о том, что на самом деле в ботинки в его форме очень понятно, ну, все, все параметры, его все связаны. То есть длина, ширина, высота, подъем все связано. И я. Понимал, что если убрать в одном месте, то есть прибавить в одном месте, то уберется в другом. То есть надо просто найти то место, в которое нужно добавить, чтобы убирался объем. В общем, я над этим думал. В принципе, в размышлениях своих я сделал несколько приспособлений, провел несколько экспериментов и понял, что, как обычно... То, что все верят, и то, что всеми популяризируется, оказывается не совсем правдой. То есть можно убрать на самом деле в ботинке объем. Можно без всяких вакуумфитов вот в этом ботинке. В итоге я убрал около 6 мм в ширине. Что, в общем, при его размере 24,5 мм, это дофига, в общем, да? Вот, при этом я ничего тут не нарушил, ничего как бы не изменил. Вот он стал науже на ужин на 6 мм каждый. Также я тут еще добавил длины. Как бы, ну, просто потому, что не было ботинок той длины, который был нужен. Опять же, если брать ботинок более длинный, объема было бы еще больше в ширине, пришлось добавлять еще больше. К тому же я использовал измерение длины, увеличение длины, как ресурс для уменьшения ширины. То есть я давил ботинок в длину, и одновременно и тянул и носок, и убирал с боковинок объем. Также поднимал подъем. В общем, в итоге... В итоге, в итоге, имеем то, что ботинки можно убрать объем. То есть, если у вас ботинки широкие, нога болтается, это тоже не, как бы, как это, приговор их можно сделать. Вот яркий пример у ботинок, который, который стали уже на 6 мм при размере 245. То есть, я могу сказать, что в размере, например, 285 можно смело говорить о том, что при хорошем пластичном пластике можно убрать и сантиметр лишний. Сделано как бы... Это сделано уже, то есть это практика, это не мои там догадки, добудки, да, да, это вот реальные вот, потинки, с которыми я это сделал. Естественно, я не скажу, как я это сделал там в деталях, в принципе, уже можно понять, что я это сделал за счет того, что я тянул в подъем, тянул в длину, но тонкость, как обычно, чтобы это повторить, надо понимать, куда тянуть, чем тянуть. И где греть, и как греть, с какой температурой. Но опять-таки, при такой процедуре, я могу сказать, есть абсолютный риск, потому что мы тянем ботинок наверх. Есть риск, что ботинок просто согнет в дугу, вот в этой плоскости, да, вот так. Поэтому его надо фиксировать. Как известно, у меня с, с инструментом проблем нет, у меня его только прибавляется, потому что я постоянно что-то додумываю, придумываю. поэтому в принципе, я эту работу сделал, с ней справился. Вот. Говорит о чем? Что если у вас есть такая же похожая проблема, то заходите, милости просим. Все как бы делается, и все выполнимо, и все можно сделать. И в очередной раз доказываю то, что не всегда даже, казалось бы, очень уверенно говорящим опытным. Ребята, можно верить. Ну, я в частности про то, что вот это существует миф о том, что объемом ботинки убрать нельзя. Можно. Да, ну и пользуясь случаем, я хочу напомнить, что у меня в моем магазине Yoski.ru Shope появились горнолыжные ботинки, в стоимость которых уже входит подгонка под ваш размер, ширину и длину. Есть, при этом каждому, каждому ботинку в магазине приложен соответствующий именно этой модели, именно этому размеру размерная сетка, на котором нанесен контур ноги, для которой этот ботинок может быть подготовлен и подобным. Поэтому выбирайте, мерите и покупайте. И ботинок будет сделан под вашу ногу и отправлен вам в готовом виде. Настолько, что процентов 95, я могу сказать, что он будет вам комфортен сразу, как вы его получите. Горнал же сезон не за горами, поэтому не затягивайте. Количество ограничено. Цены пока еще такие, при которых, ну, в результате, да, то, что я купил по хорошей скидке, с хорошей скидкой по очень дешевой цене, даже ниже закупочной. Когда эти ботинки кончатся, появятся следующие, конечно, я куплю еще, завезу, но уже будут дороже. Все, поэтому не тяните, не ждите, что что-то станет веселее, лучше и, дороже, и дешевле, берите пока есть. Все, сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал, больше ходите на сайт, на сайте я... Попробую описать историю этих ботинок более подробно. Все, пока, встретимся на склоне.